Часто своим клиентам я рассказываю о своем типаже отношений. Их всего два. Либо это отношения-ринг. И, на мой взгляд, многие с этого начинают. Либо отношения-стадион. Давайте разбираться, что и что. Итак, отношения-ринг. Это отношения, основанные на противоположностях. И тогда, если ты умный, я глупый. Если ты красивый, я урод и так далее. Я это называю, ты начальник, я дурак. Да? И тогда нам надо срочно выбрать, кто из нас главный и кого слушать будем. Соответственно, этот главный, он говорит то, что слушают остальные, и они слушаются. То есть этот главный практически занимает положение такого родителя. А остальные все такое детское нестандартное положение. Нестандартное имеется в виду в том плане, что э, сколько бы вам ни было лет, вы сюда добраться не можете. Начинается все примерно так. Если я лучше всех почему я назвала это положение начальник, то остальные все хуже меня. И тогда человек жалуется, как правило, именно на то, что меня не поддерживают, общаться не пойми, с кем приходится. Плюс это еще постоянный конфликт. Ну что ты не знал, ну что ты не понял и так далее. Да? А вот, к счастью, все-таки ринг. И местами люди меняются. И тогда либо этот устал, либо здесь сказали, что то обалдел, что ли. Либо бывают такие моментики у любого человека. Да? Ну, например, человек кружку разбил. Да? И в это время он здесь, а другой наверху. Ну вот и что, не видел. да, Это то же самое, только уже по отношению к другому человеку. То есть я начальник, ты дурак. Дураком быть никто не хочет. И мы доказываем своему партнеру, что я достойный, что я э, чего-то могу и так далее. Да? Либо есть еще интересная стратегия – игра в молчанку. И тогда я годик-два помолчу, ты догадаешься, что мне плохо, сделаешься хорошим, и тогда мы будем жить счастливо. Нет, ребята, это не рабочая совершенно стратегия, потому что ясновидения у нас отсутствует. Никто не знает, о чем вы думаете, даже если вы думаете так. Это не важно, как вы думаете, вы молчите. Пока вы молчите, туда можно подсунуть все, что угодно. И так люди меняются местами. И здесь именно вот этот бой. То ты меня, то я тебя. Да? Как я говорю, в ринге места мало, и не все живыми уходят. И здесь фрейм именно такой. Часто ко мне приходит семья в надежде, что я э, великий арбитр. Или, как я смеюсь часто, зам бога я их рассужу правильно, да, кто из них главный, кого слушаться надо, а кого не надо слушаться и так далее. И люди очень надеются именно на это, что сейчас у психолога в кабинете выберут главного, кто тут за все заведует. Самый простой способ выхода из подобного рода вещей, точнее даже не выхода, а снижения градуса, это распределение обязанностей. И тогда я главный по готовке, я главный по детям, я главный по творческой реализации нашей семьи, я главный по уборке и тому подобное рода вещи. Мы можем просить помощи у другого человека. Желательно его перед этим научить, что надо делать, потому что часто его помощь не выглядит так, как я хочу. Вот. И так далее. Итак, отношение ринг. Как я говорю, места мало, не все живыми выходят. И здесь вечные бои у людей. Я уже говорила о том, что есть другие отношения. Стадион. Мы смотрим в одну сторону и создаем проект под названием «Семья». Почему стадион и стадионы называется? Потому что мы можем сколько угодно кругов вместе наяривать на том стадионе. Но там, там мы живем по другим законам. И там я предлагаю другой фрейм. А, и тогда этот фрейм «Ты хороший, я хороший, вместе мы хорошие люди». То есть, я хороший человек, у меня есть свои достоинства и, как водится, свои недостатки. Ты хороший человек, у тебя тоже есть свои достоинства и, как правило, тоже свои недостатки. И тогда позволяем быть себе собой, а другому человеку быть другим. Мы его не переделываем. Да, мы можем ему сказать, что мне что-то нравится или не нравится. И тогда этот человек может что-то делать, может что-то не делать. Мы, когда говорим, что нам нравится, что нет, мы это делаем для себя, не для него потому что если я не скажу, я лопну. Вот чтобы мы не лопнули, мы ему это и сказали. Но изначально мы понимаем, что человек-то, в общем-то, хороший. Мы рождаемся-то с убеждением, я хороший человек. И тогда в семье мы, как хорошие люди, живем вместе. И достоинство каждого из нас – мы используем в разных ситуациях, в разных семейных ценностях, да, в разных семейных ситуациях и тому подобного рода вещи. Да. Как я иногда шучу, муж выбирает механизм для дивана, жена выбирает цвет и обивку. Да. Это шаблонный вариант, поэтому, возможно, в вашей семье по-другому. но мы не спорим над какими-то вещами. Либо, если мы спорим, мы можем договориться. Потому что я принимаю и твое мнение, и ты принимаешь мое мнение. И мы где-то прислушались, где-то что-то мы сказали. И где-то что-то мы решили. Иногда мы можем прийти к выводу, что это совсем не надо, иногда мы можем прийти к выводу, что нам нужен точно твой вариант или мой вариант и тому подобное рода вещи. И это не потому, что ты главный или не потому, что ты всегда на своем настаиваешь, а потому, что ты хороший человек и я хороший человек. И мы пообсудив, решили и поняли, что для нашей семьи, ибо у нас есть проект общий «Семья», да, что у нас для этого проекта «Хорошо». Вот такие два типажа. Подумайте, посмотрите, какая семья у вас, чего вы строите. Вы антагонисты или вы строите один проект под названием «Семья». Достаточно многие начинают отношения с ринга, но быстро понимают, что они не могут договориться, они не могут докричаться, они не могут самоутвердиться, они не могут заставить человека взять свои убеждения и так далее и тому подобного рода вещи. Вот почему в суде частая формулировка «не сошлись характерами». Да не характерами, ребята, мы не сошлись, а просто мы не хотели отдавать так называемые бразды правления. Да никто их, собственно говоря, и не забирал, это наша фантазия по этому поводу очень часто люди просто не разговаривают друг с другом. Мы даже не знаем, что мы там строим. Не то ринг, не то стадион, не то вообще просто рядом пожили. А не то скучно стало. Подумайте, как вам удобнее. Сколько людей, столько мнений. Имеет смысл оценить свои возможности и свою семейную систему и выбрать ту, которая вам больше нравится и та, и другая имеет право на существование это не правильная неправильная система а все, что вы делаете все правильно